Я люблю очень рассказывать разные истории жизни, потому что часто Правда на вымысел похожа, а вымысел на правду, как поется в одной известной песне. И подглядев в жизни, как себя ведут люди, это интересно, бывает интересный опыт для э, других людей. И мы так и делаем э, выводы э, с помощью того, что мы видим и наблюдаем у других людей, как говаривает одна поговорка. Э, Невозможно совершить столько ошибок, чтобы на своих ошибках научиться всему. То есть, часто примеры из жизни, литературы, науки, они нам дают возможность как-то жить по-другому. И я всем вам желаю хорошей жизни. Итак, очередная история жизни. Случилась она со мной на сей раз. Как-то один человек хотел прийти в брачное агентство. Отлично, я только рада. И с одной стороны, человек хотел прийти в врачное агентство, с другой стороны, ему что-то постоянно мешало. Если честно, я не так редко сталкиваюсь с этими вещами. Я вижу людей, которые по полгода, они говорят, я полгода уговаривал себя к вам прийти. А недавно звонила женщина, которая выясняла, мы закрылись или нет, а цены поменялись или нет. Эм, я не знаю, поменялись у нас цены или нет, я просто ей сказала то, что есть на данный момент. И в ответ я услышала фразу, вы знаете, я пять лет назад вам звонила, а я недельки через две, может быть, приду. То есть, возможно, это еще очередные пять лет. Я всегда шучу в, это, в, такой, в такой ситуации, говорю, мы вас подождем, не торопитесь. Очередной uh, клиент, который не клиент. То есть uh, человек хочет прийти, но в то же время не приходит. Факт остается фактом. И uh, в очередной раз почему-то этот человек решил, что он мне должен. Uh, и что он должен обязательно прийти. Ну, в общем, пока человек много что с собой разговаривал, он уже много что выдумал. И... Uh, Чек мне говорит, можно я приду на следующей неделе? О, да, конечно, можно. А, предварительная запись договоренности, и хорошо, приходите. Угу. А Вы сами можете клиентам позвонить? И вот тогда наступил мой ступор. А, для меня это всегда непонятный вопрос. Первое, что я не поняла. Клиентом я считаю человека, который ко мне пришел и получил мою услугу тогда я понимаю, что я этому человеку дошла, должна, что мы сделали, и я понимаю, про что речь. Это записано в договоре. Второй момент. Я иногда сталкиваюсь с этой историей. Ты знаешь, ты очень нужна моему другу, моему знакому, моей родственнице. Я про тебя рассказала, вот э, на тебе телефончик, ее позвонишь. Я всегда в таких случаях говорю. Я говорю, а что я должна сказать при этом? И в данном случае, кстати, я сказала то же самое. Я могу позвонить. А зачем? Что я должна сказать? Если ты хочешь приходить, приходи. Не хочешь приходить, не приходи. Я приму любое решение. Мне это не важно. И не потому, что я не хочу, чтобы у меня были клиенты. Были клиенты. А потому, что я не считаю клиентами тех людей, которые еще не пришли ко мне. Такие люди есть, такие люди будут, и такие люди всегда появляются. И в данном случае я всегда выручаю родственников, знакомых, друзей. И говорю, давайте поступим чуть-чуть по-другому. Им же я нужна? Да-да-да-да-да. Отлично, вы им дайте мой телефон, и пускай они мне позвонят и придут. Если честно, большая часть людей не приходят. Я не знаю, что они себе вообразили, но это даже не важно. Но э, есть другая часть людей, которые действительно приходят, и которым я действительно нужна. Более того, это видео, собственно говоря, для этого и есть, что э, клиенты – это те люди, которые... Пришли, которые сделали что-то для того, чтобы их жизнь была другой. Я не знаю, лучше или хуже, но другой. И люди, которые что-то сделали для того, чтобы было хорошо, было не так, как вчера. А когда это... Ваша задача и ответственность заставить человека стать вашим клиентом, в моем понимании, если честно, это насилие над личностью, возможно, я ошибаюсь. Я очень рада буду комментарием и расскажите, что в данной ситуации, когда я как представитель брачного агентства. Я как психолог должна позвонить человеку и сказать, что ему очень нужны мои услуги. Как это выглядит? На мой взгляд, это очень неэтично. И это некое все-таки насилие над личностью. Человек меня попробовал напугать тем, что он уйдет в другую фирму. Я говорю, хорошо, это ваш выбор, вы имеете право на это. Любой ваш выбор, я приму. Просто его сделайте. И даже выбор без выбора, это пока вы не мой клиент, мне это на самом деле ваше метание не очень даже интересно. А вот, когда вы созреете, а, а, пожалуй, была другая история. Моя однокурсница Написала мне, что э, ее друг э, ищет хорошего психолога. И э, я спросила, что за тема, может быть, я подойду в качестве хорошего психолога. Э, и она дала людям мой телефон. Э, мы пока с ней оговаривали, сколько стоят мои услуги, люди уже звонили и договаривались со мной о встрече на завтра. Э, Просто люди были готовы ко мне прийти, и они действительно стали моими клиентами. А есть люди, которые мои клиенты только тут. Я не знаю, о чем вы думаете. Я не знаю, о чем вы мечтаете. Я не знаю, о чем вы фантазируете. Но есть одна ловушка психики. Чем больше я о чем-то думаю, тем больше мне кажется, что это реальность. У меня плохие новости. Это нереальность. Я не знаю ваших мыслей. Я не знаю, что говорить, когда я должна позвонить и как-то сказать человеку, чтобы он стал маршим клиентом. Я не знаю, как это делается. Я знаю, как делается, когда человек хочет быть нашим клиентом, когда он договаривается со мной о встрече, приходит в этот кабинет, либо онлайн, и мы с ним работаем. На мой взгляд, это не так сложно. Но однажды один человек моей коллеги сказал, что он 15 лет ждал встречи с ней. Вы знаете, наверное, всякое бывает. Я видела людей, которые действительно долго на что-то решаются. И это того стоит. Всему свое время. Позвольте себе быть такими, какими вы есть, а не моими клиентами или моими не клиентами. Я ничего не играю в вашей жизни. Я просто могу помочь. Помочь так. Как вы хотите.